Так, у нас прервался прямой эфир. Я не знаю, с какой стороны, то ли у меня, то ли у Надежды. Вот, я сейчас приглашаю Надежду в прямой эфир заново. Мы остановились на миссии, на предназначении. Мы сейчас ждем Надеж Надежду Новосельскую, Страх. психофизиолога и коуча. А, у вас слабый интернет. У вас слабый из... интернет. У меня у все нормально. У меня? Да. Отвечу а, про миссию предназначения. Ребят, да, да, да. Да, забудьте вы про это. Это иллюзия и самообман. Какая нахрен миссия предназначения? Бери то, что тебе нравится, поши, зарабатывай, закрой свои потребности, а потом ищи, что тебе нравится из твоего... Там, я не знаю. Если тебе нравится писать картины, и ты, твоя миссия в том, чтобы создавать людям там э, красоту, то сначала заработай на то, чтобы к тебе пришли деньги, разкрутить этот бизнес по, по, по твоему творчеству, по твоим картинам. Перестаньте вы себя обманывать. Какая миссия предназначения? Научитесь делать элементарные вещи каждый день. Выработайте самодисциплину, уберите эти страхи, научитесь делать по-другому. Какая миссия предназначения? Миссия предназначения тем людям дается сделать, кто прошел путь, падал, вставал и дальше шел. Придумали кучу тренингов, я прошла массу тренингов, послушала, думаю, Боже, и мои коллеги, которыми я, которых я уважаю, люди, которые сегодня стоят в этом бизнесе. Спасибо большое, Ирина. Люди, которые, ребята, запомните, до тех пор, пока вы не научитесь делать элементарные вещи, не закройте свои потребности, чтобы вам было хорошо с едой, с вашими, там, не знаю, средствами передвижения, в чем вы же, где вы живете, как вы кормите своих детей, себя. Только после этого, когда вы уже почувствовали вот эту вот заполненность вот этих э, э, потребностей, вы даете большему количеству людей пользу, потому что вначале себе дали. И только потом вы можете считать, что вы миссию предназначения выполняете. Не обманывайте себя и других людей. Миссия да, предназначения и... начинается, когда по уровню своего масштаба Личности, по уровню своей внутренних сил вы можете дать себе, близким, другим людям и вам платят за это. Вот это называется миссия предназначения. Да. Здесь очень много, то того, не, очень, очень много... Если ты не можешь помочь людей. себе, вот я правильно понимаю? Если да. ты не можешь помочь себе, то ты не можешь помочь другим. Конечно. Есть, помоги И сначала себе. Предназначение миссии, если у тебя жопа драная. Господи, прости меня за, мою, за мои слова. Я за 10, 10, уже 11, наверное, лет, пока здесь слушаю, пока прохожу кучу тренингов, сама вкладываю в свои свое образование миллионы рублей. Потому что я из Советского Союза. Я из этого солкового мышления. А сейчас люди идут в какие-то и предназначения. Да посмотри, на чем ты сидишь, на чем ты, в чем ты одеваешься, что ты кушаешь, что у тебя в холодильнике, чем, где твои дети учатся. Нет у тебя такого. Значит, сцепив зубы идешь и делаешь то, чего ты боишься. Надо тебе построить, Значит, проходишь сначала психотерапию, потому что причина булемии, обжорства, это психосоматика. А дальше на нанимаешь себе специалиста, который будет тебе вести в правильном питании, в правильном удержании э, мыслей, в правильном эмоциональном состоянии. И, и поддерживать в тебе последовательность, потому что, чтобы да. не бросал, то есть да? тоже такое наставление. Да? А когда заходят в мою программу сейчас, заходят звездные коучи, я им говорю, бляха, напишите ли узкую специализацию, кому вы помогаете. Всем, да это же бред просто. Ну не можете вы всем помочь. Выберите ту часть людей, которым вы можете помочь. Вы знаете на 10-20% больше, чем вот эта женщина, допустим, вашего склада. Допустим, вы мама, у вас двое детей. У вас, вы прошли какие-то трудности свои, вы с ними справились, или же вы справляетесь по ходу и подаё, по, помогаете другим людям, ну, таким же, как вы. Если вам нравится работать с мужчинами, которые в бизнесе застряли, и у них не получается поднять свой денежный потолок, потому что есть какие-то страхи, выберите эту часть мужчин. Если вам нравятся вам нравится энергопрактики, и вы знаете, как это помогает почистить энергию, ну, после этого поставить цель, подвести человека к его регулярным действиям. Что такое энергопрактики? Что такое? А на... можно я вас спрошу? Это же на... Сейчас, это можно... накопленный опыт, болезненный опыт прошлого. И если вы там поковырялись, почистились от прошлого, то для того, чтобы ваша карма не обрастала снова новыми, новым вот эти вот дерьмом страха, вам нужны другие действия, чтобы ваша душа радовалась, потому что ваше эго в вашем теле действует по-другому, получает «Вау! Вау, классно, как мне, потому что у меня, мне муж дарит вот это, у меня появился мужчина, вау, у меня деньги пошли». И тогда ваша энергетика другая. Но вы почистите от энергии прошлого, дальше назначаете э, путь, проводите с человеком. Это есть энергопрактики вы, да? То есть здесь многие люди. Или вы... И ведете человека, или вы регрессолог, вы узнаете... Я что я же хотела что на эту тему У вас человека как сегодня раз болит. Да, спасибо большое, я знаю. Вы узнали, что у человека болит, вы спросили, что он, чего он хочет, вы зафиксировали его в его будущем с помощью правильно грамотного мозга, мозговых процессов. Дальше вы смотрите, что там причина может быть в прошлом вы, как грамотный регрессолог, вытаскиваете ту какую-то боль из прошлого, вы с ней разбираетесь по-взрослому, как адекватный психолог, и дальше вы ведете человека к сопровождению, наставничеству, чтобы он получил то, чего он хочет. Если вы коуч, у вас нет психологического образования, то ничего страшного, у коуч-технологии помогают человеку достичь то, чего он хочет с помощью ресурсов будущего. Если вы столкнулись с тем, что человек у человека затык, у человека есть какие-то проблемы, связанные с прошлым, вы отправляете его к психотерапевту, к психологу. И вы не кортите из себя всемогущего. Вы приглашаете в свою программу человека, который умеет вытащить ту боль. Вот и все. Спасибо. Еще? А можно, вот, вот мы сейчас поговорили по энергопрактике. И я бы хотела вас спросить, в чем же отличие эзотерика, энергопла, практика от психолога? Вы уже сейчас немножко начали отвечать, но можно, так сказать, более подробно? Я скажу вам так, что здесь я бы назвала это не отличием, а гармоничным соединением. Дополнением. Конечно. Вот смотрите, я уже сказала, что психология, психотерапия – когда человек не может выйти, помогает убрать причины прошлого. Коучинг помогает обрести ресурсы из будущего, потому что в нашей нервной системе закодировано все необходимое для того, чтобы вы достигли того, чего вы хотите. Точка. Можете записать прямо сюда, в чат. В нашей нервной системе есть опыт для того, чтобы вы получили... Все, что вам необходимо. Это опыт прошлого, это возможность формирования будущего. Это все просто. Поэтому нету, я бы сказала, нету такой, как более, разницы, это дополнение. Если вам нужно, вы к чему то хотите прийти, но вас не пускает, вот сейчас работаем в денежном интенсиве. Он там ну, в сторис накидала короткие девчонки, пишут короткие свои отчеты. Столкнулись с тем, что, оказывается, мозг сопротивляется хотеть много. Да. Но он может сопротивляться. Ему типа запретили. Вы с практика, я снимаю запрет. Больше я не нуждаюсь мама, в этом запрете. Сделали практику. А дальше что? А дальше идешь? А и рачишь, и работаешь. И работаешь, и работаешь, Они говорили, «Не осознанно не запрет, уже. запрет, понимаешь? Берешь и пишешь регулярно эти 10 желаний каждый день. Да. А то И не оправдываешься, что это карма, не судьба. ли запрет через практику, опросишь, а дальше идёшь и, и делаешь, потому что ты сейчас карму свою, если кто-то кармическим занимается, то понимаешь, что это карма. Карма – это причинно-следственная связь. И ты сегодня берешь и делаешь. Тебе не хочется, ты сопротивляешься, и ты себя уговариваешь. Вот я как себя уговариваю? Пошла новый тренинг. Там есть кусочек, который мне нужно освоить. Там есть кусочек, который связан с моим техническим кретинизмом. Да, я в технических вещах... Это просто капец какой-то. И я это знаю, и я стараюсь, я говорю, ты умничка, ты молодец. Давай по чуть-чуть, у тебя есть помощница, она тебе поможет. Главное, давай и, и просто что-то по чуть-чуть делай. Господи, сколько же я кручусь вокруг до да около. В итоге знаете, что я себе придумала? Хотите узнать, какую я себе придумала пря... Можно придумать пряник, можно придумать кнут, потому что ребенка нужно иногда пряником, иногда кнутом, иногда еще чем-то. Так мы устроены. У нас внутри есть вот это маленькое животное, которое упирается и пытается защититься. Я знаете, что сделала? Я себе сказала, вот я настрою сейчас воронку, запущу рекламу и поеду в Люксор на целый день на экскурсию. Потому что я себе все время думаю, что я хочу поехать в Люксор, там пирамида. Или вот я настрою воронку, и я себе сделаю подарок, пойду там что-то себе куплю или пойду посижу в крутом ресторанчике, там э, суп из морепродуктов в рыбном ресторанчике в центре Хургави. Хотя я могу и так поехать, и без этого. Понимаете? Вот просто взять и поехать. Но я с собой договариваюсь. И у каждого из нас есть эти сопротивления, потому что мозг сопротивляется новому. И с момента, когда вы делали новое, раскачали, увидели результаты, почувствовали, себя по-другому, вас выносят на другой уровень, и вы уже делаете регулярно. И это называется прокачать свои скиллы, прокачать свою волю, прокачать свою ответственность. То же самое касается, когда вы идете на сайт «Знакомств» и хотите найти своего любимого человека, если тема отношений Фотография качественная, коммуникация, поиск, разбираться, какие там эти мужчины бывают, мягко по-королевски отправлять их, отбривать на небо за звездочкой понимать психологию. Дальше снова и снова 2-3 дня пообщалась, попереписывалась. Рекомендуешь при привести с ним на встречу в видео и смотришь по общению. Опять же, если не умеешь общаться, идешь к коучу. Идешь к Тине, идешь да, да. ко мне, идешь к другому тренеру, который покажет тебе, как общаться, так, чтобы ты. Ой, потому что месяцами переписываются на этих сайтах. Да. Годами. Или же. Или же ведутся, когда низкая самооценка ведутся, что, ой, хоть кто-нибудь обратил внимание и хоть на первого попавшегося. Не разбирая, не имея диагностики. Да? Ну, вы сказали, а для... ну это отдельная а для этого... тема. А для этого надо прийти к специалисту, который тебе скажет, а что у тебя не так, а что ты умеешь, а что ты не умеешь. О, вот тут у тебя затык, вот в этом я могу тебе помочь. Заплати мне столько-то денег, и я тебе за месяц, за два научу тебя общаться, разбираться в мужчинах, и ты найдешь своего человека на том же, на тех же сайтах знакомств. А что делает большинство женщин? Да там все козлы. Конечно, там есть козлы, но все разные. Так же, как и козы, как мне говорят мужчины. Господи, Надя, это же какой-то ужас. Сидят там такие клуши, говорить не умеют, общают, ведутся на, на какие-то провокации. А этому же надо тоже учиться, понимаете? Поэтому возьмите любую тему. Везде нужен наставник и нужен коуч. Поэтому... Определите, что для вас сегодня важнее всего, и начните с этого. Вот денежная тема сегодня работаем. Мы туда дошли уже и про деньги, и с отношениями связали. Как ты можешь быть предложить свою услугу дорого, если у тебя комплекс неполноценности, ты терпишь мужчину, которому боишься сказать нет. Ну какой ты можешь быть коуч? Если ты живешь, терпишь личные границы у тебя нарушены, ты терпишь какие-то шутки его непонятные, какие-то какие подколки его. Ты просто промалчиваешь, потому что ты боишься потерять? Да. А какой ну, ты можешь понимаете? быть? Коуч? Какой ты можешь быть коуч, ты можешь быть и хороший коуч, психолог, но у тебя личные границы с детьми, с мамой, с мужем. Ноль. Как ты можешь продать себя дорого, если ты с ним продала себя дешево? Понимаете? Вот все, все очень просто. Если ты пр продаешь свои отношения, свои, свои услуги с детьми, детские психологи, обучают детей, подготавливают их к школе, там астрологи, психологи, регрессологи, тарологи, прекра прекрасные специалисты, но они внутри себя, они вот такие. Ну, это называется распаковка. То есть тут, тут, тут понятно, что надо распаковаться и убрать вот эти свои страхи, и ограничения, боли какие-то. Потому что ты светишь мета-сообщением, продавая свои продукты за 3000 рублей, и условно говорю, ты показываешь, что ты ноль без палочки. И я это тоже прошла. Вы думаете, я тут прям такая вся из себя? Я тоже все прошла. И я знаю, как это. Поэтому, когда ты понимаешь, какую ценность даешь людям, я вижу, что у нас тут есть коучи, психологи. А, как, когда ты понимаешь, какую ценность ты даешь людям, когда ты понимаешь свою ценность, тогда ты повысишь свои доходы 3, 10, 20 раз. Да. Но для этого тоже надо идти учиться. И не жлобиться, в себе деньги. Не жадничать. Я не могу читать комментарии, не рискую даже, чтобы не сбить свой интернет. Не надо. Интернет. Да, вы пока читаете комментарии, я хочу вам задать следующий вопрос. Вот вы сказали там про карму. А, и я хочу вот, ну, немножечко остановиться все-таки на этом. Сейчас много религиозных всяких направлений, там, ну, сколько ли религий, плюс в каждой там еще куча-куча направлений. Все занимаются духовными практиками везде, вот восстановление энергии, духовная практика. Что же сам на самом деле такое духовное развитие? Потому что все об этом говорят, но когда заходишь и смотришь, ну, реально понимаешь, что ну, и не, и не Отвечаю, пахнет Мне размером. легко это ответить, слава богу. Легко мне это ответить. Смотрите, по вере вашей, слышали, да? Если ты веришь в Бога, ходишь, бьешь поклоны, молишься день и ночь, у тебя куча болезней, ты толстая, как корова, я говорю сейчас про одну свою хорошую знакомую, я говорю, слушай, тебе выгодно быть коровой? Вот прям так я открыто и говорю. Вот у тебя другие заботы, поэтому ты занимаешься спортом. А мне на вот а я вот помолюсь. Я говорю: хорошо, Флан в план своих молитв, помимо молитв, строй правильное питание пойди к психологу, ну она хорошая моя знакомая, но она один раз пришла ко мне на бесплатную консультацию, и я сказала, я тебя не возьму. Потому что знакомым, близким и родным проводить это, это очень сложно. Или же, или же продавайте дорого, тогда это работает. Так вот, вера во что-то, вера выше, вчера мы делали практику, практику в денежном тренинге. Значит, смотрите. Мы сначала выписываем, что нам мешает, ну, например, а вдруг у меня не купят, поэтому я продаю дешево. Меняем эту установку на другую, расширяем свое свое мировоззрение, отказываемся, потому что вы видели, да, у меня на странице есть. Для того, чтобы что-то большее получить, надо от чего-то обычного отказаться. И вот девчонки уже написали, что там отказалась от опоздала клиентка, она, точнее, отказала вообще отказала, хотя, говорит, мне деньги нужны, но я и отказала. То есть через привычное, то, что мы привыкли, надо от этого отказаться, чтобы больше получить. Так вот. Сначала мы выписываем, что нам мешает. Потом мы превращаем это в то, что нам будет помогать. Дальше. И, допустим, мы выписывали значит, все, что нам мешает, долги, кому мы должны, нам, что должны, фокус внимания на этих должниках. Потом что нужно сделать? Например, должнику надо сказать, ты мне обещал, мы договорились, поэтому скажи, когда ты сможешь. И если он молчит или не отвечает, ты говоришь, если тебе так действительно сейчас плохо, и ты не можешь, я тебе дарю. И отпускаешь. Дальше, потом мы выписываем еще, что там еще. А, неудобно! там, родным, там, отказать, там, и, и так далее. Короче, мы писываем все, что мешает, допустим, получать деньги. Затем мы идем в технику, трансовую, гип гипнотическую технику трансовую. С учетом того, что люди написали, мы это прорабатывали на уровне ума на уровне ума. Дальше пишем, что я буду делать и почему я это буду делать. А затем мы идем в эту энергетическую практику, очищаемся от болей, связанных с теми связками, от энергетических вампиров, которые живут за ваш счет. Это паразиты. Дети, взрослые, мамы, папы, клиенты, которые живут за ваш счет. Ну, вы, вы просто решили, что так нужно. Вы соглашаетесь быть такой мать Терезой. К примеру я говорю. И вот эти вот боли, они как энерги энергию связь вытаскивают. И эти энергетические вампиры так называемые, да, они энергию вытаскивают. Мы их что? Снимаем. Мы понимаем э, Бога, потому что на самом деле мы пришли в эту жизнь, э, договорившись, наша душа договорилась с Богом. Ну, мне вот это заходит, я вам скажу. Да, вот. и мне это заходит. Мне, я очень много всего изучила, я знаю, что такое генетика, я знаю, что... Людей можно отследить по генетике, из, откопать вот археологи откапывают эти черепа, эти кости из мезозойской эры вытаскивают, я условно говорю, но вы понимаете. И можно по ДНК определить, что там и кто там. Поэтому я знаю, что на уровне эмоционального состояния, вот что мы оставляем после ухода, как мы прошли этот путь, мы, по сути, переходим в новые измерения, и здесь есть очень много научных доказательств, которые прямо или это доказывают. Поэтому я человек с академическим медико-говорительским образованием отдаю отчет, что я говорю. И я не боюсь быть здесь просто такой инфантильной дурой, эзотеричкой. Да? Потому что есть люди, которые просто инфантильные, это не хорошо, не плохо, они просто инфантильные, детско-подростковом периоде живут и не понимают, что помимо вот этих верований, практик эзотерических, нужно спускаться на землю. И фигачить, ребята, и делать, понимаете, страхи mm -hmm. проходить. Поэтому вот этой практике мы вчера сделали обалденную практику. И по сути там была боль с мамой, там были установки э, спусть, «много хочешь, мало получишь». Короче, вот этих всяких много разных установок мы это научили. Чтобы на... быть богатым, нужно выстрадать. Да мы, да, мы это все проговорили, мы все это осознали, а потом пошли в практику глубокую. И принцип такой, этой практики, я буду отдельно продавать эту практику, она называется Бог за спиной. Потому mm -hmm. что мы договорились с Богом, наша душа, что мы пришли в эту лому этой матери, этому папе, который там кого-то били, кого-то унижали, кого-то наоборот любили, кого-то недолюбили, неважно. Вы уже заранее просто не помните, я не помню, вы не помните как мы с ними договорились. И смысл духовного развития — это тело должно пройти изменения, постоянные изменения, прокачивание вот этих страхов. Я скажу вам так, я ненормальной стала, <с> потому что мне всегда было страшно. Я сидела, вот как и Советского Союза, и боялась высунуться. Но так мне повезло, что мне попадались люди на моем пути выше по уровню развития, выше и и, и объемнее, и масштабнее. Я на них смотрела и просто снимала в них стратегии поведения, модели поведения. И я пыталась, я еще тогда не знала, как я еще НЛП не проходила, сейчас я сертифицирована по НЛП, по ресторанскому эрисон, гипнозу, я знаю, как это работает, с учетом вижу, слышу, ощущаю через нейронные связи. Так вот, я просто раньше смотрела за этими людьми, и мне повезло, что я не осознавая, Попала в поле энергетическое тех людей, которые делали что-то отличное от того, что делаю я, и они получали вот те результаты. И я просто, знаете как, я вот как бы считывала, я стыбливала, я, я пыталась повторить. Это я сейчас знаю, что так надо делать. И поэтому в своих тренингах я помогаю людям изменить вот ход, ход действий, ход мышлений. Поэтому сейчас у меня уже привычка, у меня и фамилия Новосельская, мои друзья сейчас у меня посмеиваются. Я часто меняю квартиры, переезжаю, меняю, покупаю, меняю. Я езжу по миру. Я вот сейчас прожила месяц в одной квартире. Сейчас я буду думать, куда мне еще переехать. Может в Шарм переехать? Может за домой? Поехать? Шарм, Шарм. Я скоро к вам приеду. Угу. Может в Шарм. Там переезжать? теплее, там ветра нету. Но там тоже надо найти бухту, чтобы не было тепло. Может быть, тут еще остаться, может быть. То есть я постоянно думаю, чтобы поменять. Потому что во время перемен происходят стрессы. А во время стрессов ты узнаешь новых людей, ты понимаешь, как устроена культура, ментальность, и твое сознание расширяется. Ты встречаешь людей очень умных, которых думаешь, Вау, как это? Ух ты! Ты встречаешь людей ниже по своему уровню примитивности, их рассуждения, и думаешь. Спасибо тебе, дорогой, ты мне помог вот в этом. Но внутри ты понимаешь, что тебе с этим человеком неинтересно дальше общаться, потому что ты от него ничего не возьмешь, и то, что ты ему даешь, он это не возьмет. Поэтому вот новое постоянно. Я стала ненормальная в этом. Я, я вот э, какая-то, не знаю, иногда думаю, чего тебе не имеется. Если у тебя красивый дом, если у тебя все для того, чтобы ты жила, у тебя есть доход, у тебя есть, ну то есть доход, который помогает мне закрыть мои потребности, да, даже путешествовать. У тебя есть условия для того, что у тебя есть пенсия. Тебя... Ну, что тебе надо еще? Но я однажды поняла, что человек, а я как психофизиолог знаю, что чем больше мозги раскачаны, и вот туда идет вот это наше хотение и стремление. Да? Поэтому, когда вы хотите и действуете, спасибо большое за вашу поддержку, за ваше сердечко, вы очень хорошая, добрая публика. И аудитория. Поэтому, когда я однажды поняла, что однажды, что мне важно иметь постоянные перемены, я сейчас на это просто уже, знаете, ну, подвисла, что ли. И поэтому для меня новое это а что там новое? А что там новое? А у большинства людей ой, новое это страх! Ой, новое! Поэтому, друзья мои, это неокортекс. Соответственно, ответила на вопрос? А, можно я резюмирую? Угу. Попробую. Ну, духовный рост — это постоянно расти, как человек, интеллектуально, духовно, физически, что-то делать. Моя бабушка говорила, на Бога надейся, а сам не плашай. Да. То есть ты должен двигаться. Как только человек в любой сфере, в любой, я наблюдала врачей, заведующих, там, экстрасенсов, которые как только себе поставили, что он уже вырос, и все знает, и у него идут ошибки. То есть нету точки роста. Мы постоянно, сколько живем, столько и растем. Вот, Если вы, человек не да. растет, он деградирует. Запомните, нету, да, да. нету такого понятия, как вот я до достиг уровня и все. Если ты остановился, тебя откатило назад, это законы природы. Да, ты остановился, ты начинаешь деградировать, расплываться, ну, ну все идет не так. А вот духовный рост – это вот именно все познавать, ну иди в ногу со временем, иди в ногу с Богом, верить в Бога, а не в то, сколько гвоздиков Бога, забито. веришь в, в себя, потому что Бог внутри нас, ребята, запомните, да. Бог там. Мы молимся для того, чтобы сфокусировать свое внимание. Но на самом деле Бог вот тут. Мы с вами пришли да. в этот мир для того, чтобы быть счастливыми. И Бог нам дал эту жизнь. Вы попросили когда-то, там, где-то. И задумка быть счастливыми. Мне часто говорят, иногда спрашивают, вернее, а как же те, кто пришли больные, прокалеченные, инвалиды, они тоже пришли, чтобы проработать. Они так договорились. Ну, они могли тоже так договориться. Да, это рост души. Вот них рост души. Потому что рост души идет через действие ног, рук, головы. Понимаете? Возьмите Никогу ничего. без рук, без ног. Помните его историю, правда? Да, да, да. да. Вот он духовный рост. Вот где духовный. духовный рост, ребята, это сопли, это слезы, это духовный рост. Тогда душа ваша действительно развивается. А если у вас страшно, вы сидите и думаете, «Ой, я вот хороший психолог-коуч, я хочу зарабатывать там 500 тысяч рублей, но я боюсь начинать новое». Да забудьте, никакой вы не психолог, никакой вы не коуч. Мне когда сказали об этом, мне стало это, ух, как меня это вызов сделало. Никакой вы не психолог, никакой вы не коуч, никакой вы не эксперт, если вы получаете три копейки за свой труд. Забудьте! И не обманывайте себя, потому что если вы помогаете людям, даете им свою жизнь, свое время, помогаете им хотя бы на 10% что-то продвинуться и улучшиться, это стоит тысяч долларов, понимаете, тысячи долларов. А вы говорите, да, ну, это стоит, а вдруг я не помогу, а вдруг я не смогу. Переключите свое, свои установки. Люди будут ещё долго идти к тому, что вы знаете. А заплатив вам, человек увеличит результат прихода, результат в 10 раз в большинстве, в 20, в 100 раз. Потому что у многих коучей, психологов, есть вот такая установка, что а вдруг я не дам того, что человек заплатит столько денег. Поэтому духовный рост — это идти на страх в том деле, да. в котором у вас затык. Нет у вас, да. приходят к вам одни и те же мужчины. Значит, вы что-то к себе должны проработать, умение говорить, умение одеваться, умение э, подавать себя, э, сразу показывать, кто вы, показывать свои личные границы, не бегать, не, не, не быть на полусогнутых, не быть вот для, этой... Для начала нужно разобраться в себе, кто я. Для того, чтобы уметь да. выставить границы, ты должна знать, а где твои границы? Если тебя не так любят, то ты должна знать, как же ж тебя любить. А для этого ты должна себя знать, ну, и, и как поэтому, себя любить, чтобы объяснить. Да, и, поэтому, что и поэтому в каждом отдельном случае мы разбираем человеке вот конкретно что у тебя болит. Как уж границы. Личные границы. А ты опиши, что такое личные границы. Да, ты угадаешь. У тебя на времени не хватает. Ты готовишь, стоишь день и ночь. Дети у тебя на голове сидят. Ты э, всем должна. А спеши, что такое личные границы. Распиши боли людей. А личные границы, ну блин, это ни о чем. У каждого могут быть свои личные границы. Но нужно четко расписать, а что такое нарушение личных границ? Боль расписать. Вот эту боль расписать, это и есть, показать человеку, а что у него болит. И тогда люди будут у вас покупать решение ваших проблем. Покажу, показываю я коучам хороший специалист у тебя куча дипломов и ты получаешь э, и ты получаешь не столько сколько ты хочешь там меньше чем 100 тысяч приходи покажу при как. том что работаешь 24 на 7 при, при, да приходи покажу как вот мой пример то же самое у вас то есть чем занимается кто из вас хочет психологи спасибо большое за ваши сердечки а, Напишите, чем вы зарабатываете на жизнь и не бойтесь проявляться не бойтесь вы, вы вы деляться. Сегодня нас много, как этих. Вам нужно выделиться, быть чем-то особенным. Как это сделать? Я покажу вам, приходите на консультацию и расскажу. Детально, за 30 минут покажу, что вам нужно сделать. Вы обалдеете, это просто. Но вот сделать, это уже будет ломка вот этих Но. стереотипов. Мне не видно, можно я вас спрошу? Мне не видно, сколько мы в эфире. У меня есть еще один вопрос. да. Ну, у меня их много, но хотя бы один еще. Сколько мы уже времени, мы успеваем еще. Да, у нас еще буквально пять минут. Угу. Ага. Ну, тогда я вот этот один резюмирующий вопрос таки задам. Он, может быть, не совсем по теме, по или же наоборот тебя, по теме. Угу. А, вот, что происходит вообще сейчас в мире? Как вот вы, как человек, который уже ну, постоянно крутится в этом, много прошли уже, как ваша, как психофизиолога, психолога, что происходит в мире и вообще чего ожидать, к чему быть готовым? Я скажу вам, я шучу иногда по поводу себя, я уже как черепаха тортила в этой жизни, я из Советского Союза прошла уже много всего. И понимая, что такое системное мышление, понимая, что происходит в мире в целом. Спасибо большое за вопрос. Да, да. Значит, смотрите, просто попробую. Во, всегда во, во все времена природа так задумана, Богом задумана. Есть такое понятие, как биологический отбор. Кто это понимает? Поставьте единичку в чат. Биологический отбор. То есть выживают сильнейшие. Во времена, когда было, не было интернета, не было столько ресурсов, люди просто умирали от того, что их там войны, холод, друг друга убивали. И выживали сильнейшие. Таким образом оставались самые сильные. Сейчас, слава Богу, за время развития общества у нас есть очень много, очень много всего того, чтобы люди жили, очень много ресурсов, еды, питья, всего. Но люди расслабились, внимание, люди расслабились. Люди расслабились, спасибо большое, Ира. И вот поэтому происходит расслабились в плане действий. Не было, нету столько создать Условий не создается для того, чтобы человек развивался и выживал, становился умнее, сильнее, крепче, мозгами, телом, душой, да? Поэтому создаются искусственно условия, чтобы люди посмотрели, кто может выйти, быть гибким элементом системы, прорасти сквозь асфальт, как я это называю, а, а, а те, которые сколько ужаса, они просто уйдут. Я читала где-то недавно, что ВОЗ предлагает остановить вот эти вот карантинные всякие дела. Они увидели, вот, что 50% людей поддались и, за, и завакцинировались. Да, болезнь есть. Да. эксперимент удался. Насколько экстремент можно ВОЗом удался? управлять миром? Да, совершенно верно. Да, болезнь есть. Да, нам нужно формировать иммунитет. Да, нам нужно стремиться к чему-то, запоминайте, стремиться, вот туда наши нейроны, наши дендриты, вот туда вот идет энергия, и оттуда то, что мы посылаем, то и приходит. Да? Мы говорим про вибрации в теле, там низкие, высокие, да, вот все умные сейчас все знают, о чем я говорю. Так вот, если вы стремитесь к чему-то, то вам дается прожить эту жизнь больше и счастливее. Понимаете? А если мы боимся, то нас просто энергетически. Мы уничтожаемся, и к нам притягивается больше болезней, больше там негатива всякого. Так вот, вот это общее. Что же делать в частности? Когда мы понимаем, что происходит, нам нужно сказать, так, что? а что я могу сделать? А, а в какой части жизни у меня застой? В какой части жизни вот моих, моей... моей в какой сфере жизни у меня застой? Здоровье? все беру здоровье и начинаю думать с ним, что с ним работать, эмоциональную сферу подтягивать, мечтать, ходить, бывать, куда-то ездить, заниматься спортом. Окей. А какая часть? А может быть, меня с деньгами напряг? Ага. А что я умею давать людям? Что, за что сегодня люди платят? Как я могу себя найти сегодня онлайн, учитывая, что нас закрывают? И будут еще нас частенько теперь уже проверили, теперь будут нас уже так тук, кнопочку нажали, закрыли, да? Таким образом, она, понимите, вот с точки зрения системного мышления, какого-то академика я слушала год назад, я это еще не помню, но я согласна с этим, поэтому даже не запомнила и академика. Ресурсов на Земле очень мало, воды, кислорода, на нашей планете ресурсов очень мало, на такое количество людей, которые только испражняются, только берут и не отдают. Понимаете? Вот с точки зрения ассистентности, вот еще поэтому у нас верную систематизацию. Спасибо, Ира. Угу. А потому что там думают, вот когда у вас в доме грязно, когда в доме мусор, вы что делаете? Вы переступаете через эти пакеты до тех пор, пока вам это надоедает. Правильно? Вы предупреждаете там, своих домочадцев убрать, но они не убирают. Они продолжают тупо там, накидывать мусор и так далее. Что вы в конце концов делаете? Вы делаете... А, там уже начинает вонять. Там уже начинается энергия отходов. Она начинает... Вы так говорите, аж... Да... И вы что начинаете делать? Вы берете один прекрасный момент и начинаете генеральную уборку. Вот так же происходит с планетой. Люди больше гадят, они больше берут. Социальных программ очень много. На этом зарабатываются деньги. На этом, на войнах, на всяких там... А люди верят, они эмоционально-инфантильные. Ой, им должны. Ой, должен им Путин. Ой, должен им Меркель должна. ли там какой-то... Не знаю, Зеленский. Или там кто-то то всем что-то должны, ой, нашей стране вот так хорошо. А, а где здесь вы? Мы хотим государства, мы хотим, чтобы нам дали. А мы стараемся, опять же, многие люди стараются обойти. Они берут только хотят взять. А что нужно человеку понять? Да ничего ты не возьмешь. Бери, смотри, что творится в мире, находи в себе свое я, что ты умеешь делать, простраивай новую профессию. Бери, обучай себя, показывай детям пример. Обучайся в онлайне какой-то профессии. Пока онлайн не закрыли, потому что это тоже тема спорная. Вы помните, как легли серверы на, на Фейсбуке и на Инстаграме. Кто-то помнит, поставьте плюсик в чат. Это тоже была проверочка. Да, ребята, что? ничего это верь, что в этом вы... мире нет. Поэтому... Ну, не было интернета, все легло. Не было. Сутки, по-моему, не было, если не больше. Это тоже была проверочка. Запомните, вам нужно стремиться к лучшему, к большему. Делать, идти и, и, и поднимать свою попу, и раскачивать свою вот эту нижнюю чакру, потому что вот там Бог, а вот тут ваш Бог, там, где вам нужно делать. Как называется нижняя чакра, отвечающая за действия, за деньги, за... Воспроизведение. Напомни, пожалуйста. Кто знает, напишите, пожалуйста. Потому что э, нижняя... самая нижняя чакра, которая отвечает за э, воспроизведение, за деторождение, за деньги, за действие. Как называется нижняя чакра? Кто знает? Кто помнит Я их бух... называю первая, а вторая. Анальная и там, половая. То есть я их назначаю потом по той функции, которую они выполняют. Вот. Без... Я к чему это да, да, говорю? Потому что все очень умные. И я, бывает, что Бог вот там, вот тот Бог, вот та Вселенная, вот там планеты, про которые мы говорим, да? А я вот тут. Вот тут мой Бог, вот тут мое Я, которое должно действовать. И поэтому, когда вы понимаете, что происходит в мире, ваша задача, моя задача любого человека, а, а где здесь Я? Мы, мне здесь вообще что-то можно делать, нужно делать. И как я могу делать? У меня дети растут, они голодные, муж не работает. Или там работу потерял. Ну, к примеру про, мужа, про, про такую ситуацию. А что я могу сделать? Сидеть и плакать, идти за социалкой. Дали хорошо. Вот я успела заработать на пенсию, у меня есть пенсия. Но я готова в любой момент к тому, что ее может не быть. Вот сейчас я судила, мне платят больше. Но мы прекрасно с вами знаем, что люди это маленькие людишки, которых нужно поиметь, с которых нужно взять. И с каждым годом нам все больше показывает нам, что вам нужно включаться. И создаются нам условия, чтобы мы проснулись и начали из биологического выживания переходить на более высокое, потому что возможностей неумеренное количество. И наш с вами неокортекс это как раз новые знания и другие действия. Поэтому зацепили себя, что здоровье не, не то, фокус на здоровье. Так, и что я могу сделать? Так, вот это, вот это, ага, хожу в другие места, делаю зарядку, там, договариваюсь с собой, делаю что-то. Там, деньги, с деньгами тема. Так, и что я могу сделать? За что сегодня мир платит? А что, учусь вот той профессии, ищу. А вот мне нравится быть дизайнером, веб-дизайнером? О, мне нравится. Значит, я посмотрю, ага, сколько сегодня востребованный веб-дизайнер? Ой, востребованный. Все, прошла курс, начинаешь на этом зарабатывать. Но опять же, руки не опускаешь, а идешь, идешь, идешь дальше, дальше. Если у вас тема отношений? Ой, отношения, блин, никуда не годятся. Муж там это, дети это, т -т -т. Работаешь с этой темой и качаешь себя. И запомните, любую... Так тем... это сначала признаться себе надо, что это твои дети, тебя ну, не ну, слушают. Это твой муж а он... на диване. Да. А мы уходим куда-то там, и что-то кому-то рассказываем, видно наш, мы считываемся по сообщению по, по мета-сообщениям, по лесу считываемся, все такой вот. И я там какой-то там таролог, регрессолог, нумеролог, астролог, понимаешь? А потому какие фотографии, какие посты написаны, как вы говорите, как вы выступаете, да вы даже можете хорошо и красиво выступать, сколько я таких видела людей, но продают свои услуги за 20 копеек. Почему? Потому что не знаете ценность ваших услуг. Поэтому вот я говорю от общего к частному, снова к частному к общему, и отвечаю на вопросы, заканчиваю сегодняшний эфир, потому что мне надо готовиться, у меня занятие будет через несколько минут следующее. Происходит в мире следующее: ненужных людей, слабых, больных, старых, боящихся, тру, трусящихся будет, они будут уходить сами, биологический отбор. Создаются условия, чтобы могли зарабатывать. Здоровые, сильные, умные, и платить куда? В систему. Потому что надо же все-таки содержать какие-то, каких-то чиновников, какие-то, может быть, социальные проекты, все-таки. Согласны? Кто согласен, поставьте единичку в чат. Понимаете, о чем я, да? Дальше. Если вы понимаете, что если вы понимаете, что у вас сегодня вы психолог, например, и понимаете, что в мире будет вот такая вот канале, и она уже идет, значит, услуги психологов. Будут еще больше востребованы. И на эти услуги будут приходить адекватные люди. Понимаете? Те, кто будут ходить по ритуалам, по всевозможным там не знаю, духовным практикам, только не, не хотят делать. Они будут покупать дешево. Потому что дорого. Ты да? не понимаешь, что отвечаешь за свою жизнь ты. Да. Как только ты приняшь решение, ты начнешь искать способы, кто тебе сможет помочь. Убрать блоки, убеждения, стереотипы мышления, потому что найти себя в этом всем, в чем мы выросли, и поэтому, тогда все наладится. Поэтому общий успешный успех это ни о чем. Подбираете себе какую-то конкретную тему, что у вас больше болит, и с той темой начинаете работать. То же самое касается психологов и коучей. Если вы понимаете, что вы что-то из себя представляете, и вам страшно делать, значит пройдите на этот страх. Сделайте то, что сделали уже другие, отслеживайте тренды, потому что тренды сегодня наставничество и коучинг, я сегодня в начале эфира говорила, и просто взяли себя в руки, вот так вот взяли и начали работать. Потому что в наших услугах мир будет нуждаться еще больше. Но качественных психолог, психологов их мало, их всегда будет мало. Еще раз одну такую штучку вам скажу, секретную, может быть, а может, не секретную. Те, кто продают дешево свои продукты, запомните, конкуренция в дешевом сегменте очень высокая, конкуренция в дорогом сегменте услуг очень маленькая. Поэтому становитесь тем психологом, тем специалистом, которым, который может продавать тем адекватным людям, которые готовы, готовы адекватно, да, адекватным. которые готовы делать и получать то, чего они хотят. Все. Вот просто запомните это. Если вам была полезна наша встреча, наш эфир, пишите, пожалуйста, насколько это нечто сети. На консультацию личную ко мне э, в мой инстаграм покажу вашу уникальность, где вы можете заработать прямо вот вот. Захотите, пойдете в мою программу. Захотите, не пойдете. Я никого не, нас, не, нас, не насилую, не нас заставляю и не уговариваю. Показываю, где у вас что сейчас, какие ваши уникальность, вашу ситуацию разбираем. У Тимы, тема отношений... Она помогает женщинам найти себя, повысить свою самоценность и построить здоровые отношения с мужчинами. Если меня слышно хорошо. Мужчина то... с детьми, потому что все, все в себе. Если ты себя нашла, у тебя все налаживается. И деньги, и дети, и мужья. Все налаживается. И ну, найти себя, в первую очередь. Да. Я вам очень благодарна. Спасибо большое и до встречи на других моих эфирах. Пока-пока. Спасибо большое, Тина, за приглашение. Спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли, уделили нам время и нас немножко просветили. Спасибо, Тиночка. Спасибо вам большое. <как> так. Спасибо всем, кто были с нами в эфире. Еще раз хочу представить Надежду Новосельскую. Это мой наставник, мой коуч. Я участвую сейчас в программе у Надежды Новосельской. Звездный коучинг и, как оказалось, у меня у самой куча страхов, куча страхов, которые я сейчас прорабатываю. Как ну как выйти в эфир? Как создать страничку? Я элементарно себе запретила создать страничку с программой. То есть я рассказываю лично на консультации об этой программе, а не выставляю. И я нашла, почему. У меня есть страх, что у меня будет больше клиентов, чем я могу себе позволить. То потому что работая, выводя человека из точки А, вот допустим, у вас непослушные дети, у вас уже дергается глаз, у вас уже там куча панических атак, всего остального. И одной консультации вас никто никогда в жизни не вылечит. Поэтому нужно найти себя и вывести вас из точки А и в точку Б. А у меня есть страх, а вдруг ко мне придет больше людей, чем я могу позволить. И вот этот страх я тоже сейчас отрабатываю. И программа уже готова, и все. Если я уже работаю, у меня уже люди там, получили результаты. Вот у меня был марафон по поводу загадывать желания. Девочки загадывали желание выйти замуж. Я вместе с девочками прописывала, как мужчина, то есть объясняла все с техникой безопасности, рукой писать, все. И за неделю мне, три... ну а я же вместе со, со своими сокурсницами девочками, которые вела на курсе, прописывала, и мы убирали блоки, убирали стереотипы, которые мешают им вступить в отношения. Так как у меня все проработано, а я вместе с ними выполняла манипуляции, обучая их, мне за неделю предложили три раза замуж, хотя я туда не собираюсь, у меня все там хорошо, у меня все прекрасно в отношениях. Но когда ты выполняешь действия, у тебя рука, мозг, все это в контакте идет и происходит результат. То есть, если ты. Делаешь, результат получишь. Вот я сейчас поймала себя на чем, почему я вот остановилась, даже свою страничку не развиваю дальше, потому что есть вот этот страх, что придет больше, чем я могу вывести человека из точки А в точку Б. То есть со страхом нужно бороться. И надежда, она вот мягко прорабатывает это все, ведет и полностью пошаговые у нее алгоритмы, как выйти и довести человека до результата новыми технологиями, новыми методами. У нее есть и астрологи, и тарологи, и нумерологи, люди, которые могут помочь. И она и им дает дополнительный алгоритм, как человека не просто по шамане там чего-то, а именно вывести из точки А в точку Б осознанно. То есть осознанно, через действие. все у нас в наших руках. И вот это вот такой вот... Плюс это большой энергии человек, большой эм, опыт человек, силы. Она эм, ну, проводит так, что даже когда ты откат у тебя... Э, Сдался, хочется бросить все, она находит к тебе подход, чтобы тебя такие, чтобы ты на следующую ступенечку наступил, на следующую ступенечку наступил, и чтобы ты дошел до результата. А доходишь ты до результата, соответственно, ты потом любого своего клиента тоже доведешь до результата. Ну, для меня мало, вот, приходит человек на одну консультацию, и для меня мало. Вот даже из-за одну консультацию мы решаем 5-6 вопросов. Но он говорит «спасибо» и уходит. У нас же есть триггеры, у нас есть ситуации повторяющие, которые могут опять человека ну, вернуть в то же состояние. Поэтому одно и мало. А когда у тебя есть система, и ты полностью выводишь, прорабатываешь все блоки, все убеждения, все страхи, и человек себя находит, вот женщина… И когда женщина, она себя находит, она себя любит, вот моя программа, да, она идет потом по улице, она как огонек, и на нее те же мужчины, они летят на нее как мотыльки на тот огонек, это раз. У нее дети становятся послушными, к ней финансы идут, у нее она целостная, становится гармоничная, потому что вот Надежда говорила о том, что мир потряхивает, все будет изменяться. Но у меня на эту тему есть такая хорошая метафора. Когда э, яблоню трясут, ф, первыми опадают все гнилые и слабые яблони. То есть вот чтобы найти, вернуть себе себя, отстегнуть от себя все стереотипы, которые родовые программы, все, все, все. И когда ты становишься сильной, то ты в потоке, в этом жизненном потоке. Тебе не важно уже, не перемены, которые… А у нас сейчас перемен будет много-много-много. Мы вошли в скоростную, наша квантовая будут компьютеры. То есть скорость информации будет еще больше. И просто сидеть, сложить ручки, говорить, нету сил, я устала, я ради детей. Да нифига ты не ради детей. Потому что если ты ради детей, то если у тебя дети капризные, это потому что ты себя не любишь. Потому что если ты себя любишь, то у тебя дети не будут капризные, у тебя будут шикарнейшие дети. То есть вот через любовь к себе, через вернуть себе себя, снять все стереотипы, ну вот этим занимаюсь я. И отшлифовала вот эту узкую мою аудиторию, а не всем подряд помогает такая мастер, мать Тереза, именно Надежда Новосельская. То есть я вот выбрала себе вот такую стесню. Поэтому рекомендую, если вы где-то тормозите, это хороший наставник, хороший специалист, очень много знаний и, и дает дополнительные материалы, ресурсы, практики, которые и вам помогут доводить людей с точки А, точку Б, выводить их на уровень осознанности, принимать решения за себя. Вот. Спасибо всем за внимание. Хочу сделать небольшой анонс. В четверг у нас мы встречаемся с детским, с семейным психологом тоже. Но работающий с детьми, я обещала, мы поговорим о детских страхах, и в субботу мы встречаемся с тарологом, который отказался людям предсказывать будущее. Мы поговорим вся правда о гаданиях. Все, ребята, до встречи!